Припали на огромный Samsung, а теперь пора на тренировку. Погнали! Так, мы дошли до площадочки. Она находится рядом с метро рядом с магазином Workout. Вот такая вот небольшая, небольшая и серо-красная площадочка. Опять ветер, поэтому могут быть проблемы со звуком. Здесь есть в принципе все необходимое, турники, брусья, много турников жалко нет гнутых брусьев плюс в том, что турники, на удивление зафиксированы на нормальной высоте, как и рукоход ну, по крайней мере, один из рукоходов Они хотя бы можно заниматься гнутые брусья, простите, простите, не заметил, мне солнце светило все, на этой площадке есть, в принципе, все, что нужно сделано, конечно, криво немного но заниматься заниматься можно вот, еще кто-то накидал сюда покрышек, чтобы их можно было лупить, но Почему-то их немного побили. Так, что у нас сегодня по темам? Сегодня тема про тренировки зимой была. Как правильно одеваться. Как видите, я тоже утепляюсь. Блин, без водолаз, который закрывает шею вообще сейчас никуда с такими ветрами и хладрыги. Вот. И предыдущая тема была про перчатки, про то, как защитить руки от мозолей. У меня нет мозолей, потому что я, в принципе, очень мало занимаюсь на турниках. Вот, но когда я занимаюсь, я занимаюсь перчаточках. Вот они мои убитые, убитые F1. Я не знаю, может, года два, три, третий, наверное, сейчас сезон идет. Вот. Ну, я же сказал, я редко занимаюсь, поэтому, поэтому мне хватает на несколько сезонов. Ну и плюс к этому у меня есть F2 и F3. Все зависит от того, для какой цели их использовать. То есть, если мне нужно потянуться максимальное количество раз или делать какую-то статику, я использую F3. Если я отжимаюсь на брусик, то я использую F2, потому что когда ты отжимаешься на брусик, тебе иногда нужно... Ну, тебе в принципе нужно, чтобы хват был крепкий, но иногда нужно там чуть-чуть сместить руку. В F3 этого сделать не получится, просто один намертво хватает. В F2 можешь чуть-чуть передвинуть, это удобнее. И когда я делал выходы силой на турнике... Но я, естественно, делаю их в f 1 потому что они защищают от мозоли, они обеспечивают нейтральный хват. То есть, именно то, что и нужно. У них удобно делать выходы, и при этом ты не будешь страдать от мозоли. Вот. Ну и что касается меня. Пока занимаюсь в летних, но когда температура уйдет ниже нуля, одену утепленные Со специальным материалом, утеплителем, в котором будет тепло заниматься. Я всю прошлую зиму в них прозанимался. На видяшках видно, и это очень приятно, когда рукам не холодно. Вот, например, сейчас мне держать камеру холодно, руки становятся из-за ветра. А, все, наверное, надо переставать болтать, надо разминаться и делать круги. Круги, как я уже сказал вчера, я еще немножко усложню. Я делаю 5 подтягиваний, поэтому у меня нет мозолей, потому что я делаю 5 подтягиваний. А, 15 приседаний, 15 отжиманий от пола от скамеечки, вот здесь опять же есть скамеечка, это радует, и 10 приседаний, Итак, так 4 круга на этой неделе, все еще 4 круга, вот. Приседания добавил, как я уже говорил, для того, чтобы согреваться, для того, чтобы не остывать всем телом, не остывать между кругами. Все, разминаюсь и погнали. Счастью обладать властью, для кого-то сон это счастье Для кого-то мертвая добыча в пасти Для кого-то в руке четыре карты одной масти Кто-то полностью уверен, что тот путь потерян Опровергаю эти мысли, я не верю зверю Который сидя дома, дожидаясь и Вращевает свои ноги в пол, словно гор не запомни, выжидать нет смысла Самоубийца это воля атеизма Вера во что-то выше поможет быть на финише Усилия, и ты увидишь, ты не одинок, разбей свой замок, выбери свой путь, по которому ты шел. Мой путь к счастью, может быть, прошу забудь, будь счастлива Дим. Воображение так уж пригод, уважение или поражение, прощание души, или же ясный сон грязь служит, или же вызванный газон, я тоже хочу жить красиво. Сына, где же путь к моему счастью? Скрыто, покрыто пылью, мечта. Вот такая вот. Вышла тренировка сегодня? Некоторые спрашивают в комментариях, что я буду делать с выступлением холодов я продолжу тренироваться на улице потому что воркаут это уличная дисциплина поэтому мы занимаемся на улице круглый год вне зависимости от погоды дождь, снег, без разницы выходишь на улицу на дурники и занимаешься вот такие дела если вы еще делали круги удачные тренировки, если уже сделали Молодцы. И увидимся завтра на новой площадке. Пока.